Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я уже в версии игры 9.8. Буквально пару секунд назад закончилось обновление Wargaming Game Center. На телефоне еще не обновлялся. Ну и теперь хочу посмотреть, произошло ли чудо. Потому что многие авторы, многие ютуберы, почему-то, непонятно с чего взяв, писали по поводу того, что в 9.8 выйдет новая ветка. Не выйдет она здесь, ее нет. Она появится приблизительно к лету, и об этом, в принципе, ходят слухи. Но официальная информация от разработчиков вообще еще никакой не поступало. Просто есть намеки и то, что в видеоролике по поводу обновления 9.8 показали новую премиумную машину Советского Союза скорее всего и намек на ветку WZ-55 это не значит, что в обновлении 9.8 оно будет. То есть это просто замануха, которая должна подогреть немножечко людей и немножечко поднять ажиотажа в отношении данной темы. Что касается того, чего я ожидаю обновления. Я ожидаю, что хоть как-то какими-то новыми красками взыграя Старый дед Т-34, это мы с вами сейчас обязательно посмотрим. Ну и, соответственно, я хочу посмотреть на новое колесо, которое в виде э, быстрых команд добавлено в игру. Вроде бы включается буквой В английской по стандарту, Ну а так это или нет, сейчас будем смотреть непосредственно в катке на Т-34. И э, стоит также отметить, что я... Первый раз сейчас захожу на Т-34 после обновления, хотя вчера вечерком я отыграл добрых десяток два боев на Т-34, в моем случае Фалконе, для того, чтобы запомнить ощущения от машины и попытаться передать вам ощущение наличия либо отсутствия разницы, которая появилась в машине с учетом того, какие балансные правки были разработчиками внесены. Хочется напомнить, что машине добавили по двум пунктам. Первое, добавили машине мощности двигателя и процентном соотношении, я бы сказал, существенно улучшили подвижность типа машины. Что касается второго, что улучшили? Улучшили лобовое бронирование башни. Но мне кажется, что Т-34 брони и так, в принципе, ребят, хватало. И проблемой данной машины, по моему скромному субъективному мнению, поправьте меня, если вы со мной не согласны, является неподвижность машины, является не броня лобовая в башне, а является орудие, которое на сегодняшний день на восьмом уровне, с учетом времени перезарядки в 12 секунд, является не очень удобным по игре и, соответственно, является, я бы сказал, существенно неиграбельным. Второе, что хочется отметить, что данное орудие еще и имеет просто конский, вот реально конский а, показатель по времени сведения. Короче говоря, ребят, ну вот видите, сводится крайне крайне нудно и при этом еще и точность, соответственно, не сильно крутая. Да, средний альфа в 400 единиц, это приятно, но по большому счету, чтобы реализовать ДПМ машины, я не знаю, что в бою должно произойти на сегодняшний день с учетом того, с кем приходится данной машине сражаться. Ему приходится сражаться с ребятами, которые имеют существенно лучшее время перезарядки, которые имеют Довольно часто барабанные орудия, которые имеют более крутую подвижность. Кто-то скажет, что, МГСН, ты сейчас сам себе противоречишь по подвижности. Типа, ему что-то должны были добавить. Но, ребят, типа, должны добавить, и это спасает. Это абсолютно две разных истории. Так, сдаем назад. Что касается быстрых команд. Вот так это выглядит. Вот так вот отправляется команда СОС, И мне, честно говоря... Не знаю, мне удобно, мне приятно, мне комфортно Я не могу сказать, что данное колесо дискомфорта мне какого-то добавляет Так, что-то мне надо с этим решать Мне надо отсюда сваливать С учетом того, что я, блин, по большому счету по бортам картонный Мне необходимо куда-то уходить, ныкаться и пытаться принять бой Ружка 251, сейчас будет, зараза, делать мне неприятно Ну да ладно, я думаю, мы это стерпим Попробуем еще раз, слушайте, удобно Действительно, за секунду даже меньше Я за долю секунды сейчас отправляю Команду со своей команде и при этом мне не стоит отвлекаться ни на что Вы можете поставить себе Быструю, ну вызов быстрых этих команд э, Куда-нибудь под удобный вам палец Ну и соответственно Еще быстрее это делать И это поверьте мне По крайней мере по первичным ощущениям Гораздо удобнее и гораздо приятнее Чем э, искать клавиши на клавиатуре То есть под каждую какую-то команду Свою клавишу по стандарту Там допустим F5, F6, F7 В моем случае м, Буквы Q и E Короче говоря, у каждого свой подход, но колесо хуже не делает точно. На телефоне не тестил, поэтому за телефон говорить не буду. Теперь давайте будем говорить за товарища Т-34. То, что ему улучшили броню башни, возможно получится понять тогда, когда в бою тупо от башни отыгрывать и, и не более того. А, может быть и так, но в целом, с учетом маски орудия, которая здесь была, здесь и так, в принципе, брони хватало. И подвижности я не почувствовал прям какие-то существенные улучшения. Ребят, ну вот серьезно, вчера откатал где-то от 15 до 20 боев на этой машине, и я разницы по подвижности не ощущаю. Что же касается того, что в ней надо было бы действительно изменить, я это уже озвучил. Вот такое вот обновление 9.8, новой ветки нет, исправления по Т-34 есть, но под большим вопросом, действительно это ли стоило менять в машине. Ну а что касается быстрых команд, мне лично очень даже удобно, напишите свое мнение по поводу удобно ли вам. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои и обязательно спокойствия. Пока-пока.